Привет, народ! С вами, как всегда, Антон. Игрушки на самом деле очень интересная индустрия, которая является куда более широкой, чем кажется на первый взгляд. Люди не только создают что-то новое, но и не забывают отдавать дань старому, реставрируя заброшенные модели. Именно о таких случаях, кстати, сегодня и пойдет речь. Ну а пока я не начал, проверьте лайк и подписку на канал, так вы точно не пропустите ничего интересного. А также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. И погнали! На этом видео мужик нашел то ли на какой-то свалке, то ли в своем старом дачном гараже следующую машинку. Она была сильно покоцана и вообще не представляла собой ничего вменяемого. Ржавая, корявая, еле ехала. В общем, реально что-то такое, чему место на мусорке. Именно так бы подумал лично я, но этот парень иного мнения. Он достал ее с улицы, принес домой, разобрал на части и начал шлифовать каждую ее деталь предварительно промыв, разумеется. Следующим этапом стала покраска. Она выполнялась где-то при помощи кисточек, а где-то при помощи баллончика. В итоге получилась бомбезная машинка непередаваемого зеленого цвета с яркими вставками. На том моменте, когда он ее запустил и дал газку, у меня вообще пошли мурашки. Ставьте лайк, если у вас сейчас было то же самое. А это очень старый грузовик. Как говорит автор, он является моделью какой-то неизвестной машины 1931 года. Хотя, судя по внешнему виду, я бы ему просто так дал 1931 год производства. Как это вообще можно отреставрировать? Вот вы мне скажите. Но это же кажется нереальным. Оказывается, таким оно только кажется. Парнишка при помощи магии рук снял каждую деталь, очистил ее, отшлифовал, перекрасил само собой. Те элементы, которые уже не были пригодны, как тоже колесо, он создал по аналогу с заводским вариантом машинки. Для этого в каком-то песке он сделал форму элемента и залил ее жидким металлом. Он быстро схватился, и получилось целое колесо. Оставалось лишь проделать в нем дырки и сделать оплетку в виде резины. В общем, работы была полна разных таких мелких деталек и нюансов, которые в итоге из ржавой раскоряки сделали потрясную темно-зеленую военную скорую помощь. А на этом видео чуваки в каком-то озере нашли целую ржавую детскую машинку. Где такие озера находятся, интересно, в которых машинки обитают. Но даже если это была постановочная подводка, она удалась. Мне понравилось. Что ж, вернемся к самой машинке. Собственно, до всех этих ужасных с ней событий, она была рядовым москвичом 1975 года. Правда, разобрать его в текущем состоянии трудно. Но так как тачка легендарная, было принято решение ее восстановить. Ребята по старинке раскрутили ее по полной программе, а затем помыли прям как настоящую машину. Через устройство с водяным напором и пеной. Однако это был лишь первый этап чистки. Дальше парням предстояло еще много чего шлифовать, заделывать, прикреплять, менять и тому подобное. Сейчас вы видите все это в ускорении. Весь процесс ремонта, кстати, обошелся им всего в 64 евро. Так-то сумма совсем небольшая. Но ну, а что за нее получилось сделать, смотрите сами. Та-дам! Красный Москвич, прям как будто из гаража коллекционера, не правда ли? Средний танк М4 «Шерман» – основной американский средний танк периода Второй мировой войны. Широко использовался в американской армии на всех местах боевых действий, а также в больших количествах поставлялся союзникам по программе «Ленд-Лиза». После Второй мировой войны «Шерман» состоял на вооружении армий многих стран мира, а также участвовал во множестве послевоенных конфликтов. Судя по всему, один из них и привел этот танк в болото, или что-то вроде него, где он и погряз на несколько лет. Потому что такое ужасное состояние игрушки на момент начала я объяснить не могу. Однако так как танк по-прежнему уникален и легендарен, его решили восстановить. Заменили некоторые сломанные или погнутые детальки, вправили прочие элементы, отшлифовали их само собой, ну и придали классический темно-зеленый окрас. В итоге получился очень даже приятный глазу красавчик. Скажите?» Не все же только малюсенькие машинки восстанавливать. Вот вам, например, реставрация и велика, на котором когда-то даже катались дети. Правда, судя по состоянию транспортного средства, произошло это очень давно, и вполне вероятно, что сами дети решили его восстановить. Короче, не будем гадать, имеем, что имеем. И давайте-ка лучше скорее заценим, что у них получилось из него сделать. Байк разобрали на части, сняли с него всю ржавчину, обработали получившийся металл, чтобы он был более чистым, нанесли лак, еще раз обработали все, что получилось, докрасили детальки при помощи спрея, а потом занялись вишенкой на торте реставрации, заменили спицы и починили колеса. В итоге из ржавого и негодного байка получился самый что ни на есть качественный транспорт, который мог бы стоить в магазине кругленькую сумму из-за своего потрясного внешнего вида. И я просто уверен хороших характеристик. А это поезд 1920 года. И снова та же история. То ли это дата создания игрушки, то ли дата модели, что она повторяет. В любом случае, судя по внешке, поезд старый, очень ржавый. Я вот, кстати, не совсем понимаю, что это за спрей такой, каким каждый из ребят снимает ржавчину с поверхности. Напишите, пожалуйста, в комментарии, если шарите за этот метод. Будет очень интересно почитать. Игрушку так обрабатывали, как будто это создается что-то супер новое и современное. Как будто речь идет о реликвии, которую нужно по полной программе защитить и украсить. Разные там лаки, шмаки, какие-то непонятные субстанции, пески. Короче, полный вагон косметических приборов сделал из чудовища красавицу. Вон даже звоночек у поезда теперь работает. но ну просто конфетка. На следующем видео люди решили заняться старой детской машинкой, которая лежит у них на даче уже более 20 лет. Причем лежит в перевернутом состоянии. Это что это такое получается? Неужели никому никогда не было интересно перевернуть ее там? Позырить? Странно. Но в любом случае, судя по этой ржавчине, тачке реально много лет. И восстановить ее было особенно интересно. Не столько даже из любопытства, как она может выглядеть, сколько и желания прокатиться и достичь цели. Выполнить ачивку, так сказать. Понимать у себя в голове, что ты взял старую семейную детскую игрушку и восстановил ее до идеала. И даже вон проехал, правда последняя в ролик не попала, но не суть. Машинка получилась огненной, хоть она и синяя. Мне очень понравилось. А вам? А это какая-то старинная французская игрушка, которая в свое время была лимитированной. По этой причине не попытаться ее восстановить было бы настоящим моральным преступлением. Мало того, что этот корабль можно в дорого продать, так еще же и просто поработать со столь старой игрушкой дорогого стоит. Даже больше денег для некоторых фанатов своего дела. В общем, ребятам удалось преобразить красавчика и даже немного улучшить. А если быть точнее, то наделить корабль встроенным моторчиком, позволяющим управляться дистанционно. Теперь он спокойно плавает по водной глади и красуется своим неповторимым внешним видом. Сказка! Следующим на очереди будет габаритный скутер, который, как мне кажется, забросил один из итальяшек разносчиков пиццы. Об этом говорит вот этот вот флаг спереди. «А, погодите, я-то видел результат, а у вас скутер еще весь в грязи. Давайте-ка немного ускоримся и посмотрим, как быстро он преображался». На самом деле, процесс реставрации таких больших игрушек особенно интересен. С одной стороны, он куда более простой, если сравнивать его с тем же мини-грузовиком. Однако, если мы посмотрим на картину в целом, то большие игрушки, особенно скутеры, там, велики, куда более заметны. Поэтому любое изменение во внешнем виде сказывается кардинально. Вот вам живой пример. Стоял у обочины заброшенный скутер, а через пару дней он преобразовался в блестяще чистоты и стильный итальянский мопед по разносу пиццы. Обалдеть можно! Volkswagen T1 Автомобиль концерна Volkswagen, производившийся с 1950 по 1967 годы. Один из первых гражданских минивенов. Автомобиль также стал лицом целой эпохи, и наряду со своим преемником т 2 был очень популярен среди хиппи. Также известен как Хиппи-мобиль или Сплити. Что, не узнали его? Вот-вот, и я тоже сходу не понял, что это за тачка. Однако с первых движений во время реставрации картина стала стремительно проясняться, и уже скоро, когда отошла вся ржавчина, когда на машинку нанесли несколько слоев краски и заменили колеса со значками, я понял, что это был за красавчик. Вот как говорится, не суди по обложке. В душе-то он всегда таким был, представляете? Таким красивым и ярким бусом от концерна Volkswagen. Так и вижу в нем Скуби-Ду, которые спешат на помощь. Красота! Этот случай нельзя назвать столь же критичным, как многие другие у нас сегодня, но его реставрация заслуживает не меньшего восторга. Ребята из практически бесшансового случая из вот этого вот ржавого корыта сделали элегантный и яркий самосвал. Самая малая деталь, которая лишь была окрашена, это колеса, потому что они были в достойном состоянии. Но все остальное было сплошным мраком. И как же хорошо, что кто-то смог реставрировать такого красавчика. Его должен видеть мир любителей игрушек. В этой игрушке также не было слишком много изъянов. Она, по крайней мере, была самолетом и выглядела как самолет. А то бывает, что ты не понимаешь, что это вообще такое. Да, он не летал, и да, он не полетел, даже когда его восстановили. Ну, потому что цели такой просто-напросто не стояло. Однако задачу по красивейшему преображению внешнего вида они выполнили с лихвой. Вертолет 1930 года избавился от ржавчины, стал ярко светить своим насыщенным наливным красным цветом и слепить окружающих отполированными пропеллерами. Что это такое, думаю, каждый из вас понял. Это мотик, который еще в плохом виде выглядит неплохо. Вот такие вот дела. Да, есть потертости, да, есть ржавчина, да, он не запускается. Но тут ты, по крайней мере, понимаешь, с чем работаешь и как его можно преобразить. В голове картинка куда проще складывается, имею в виду. Мотик разобрали на части, помыли его под множеством чистящих средств, позамачивали детальки, перекрасили их и вообще сделали совсем другой лук. Никакого пламени больше не было. Вместо него у мотоцикла появились кислотно-зеленые элементы с синей обводкой. Очень стильно и круто выглядит. А это какой-то прикольный грузовик, который еще буду ржавым, напомнил мне трансформера Оптимуса Прайма. Парень, что занимался его реставрацией, подумал, что восстанавливать и окрашивать его в стандартные цвета будет слишком скучно. Поэтому он запарился над очисткой деталей от ржавчины и прочих элементов и заспреил грузовик очень красивым золотым оттенком. Я, конечно, сомневаюсь, что для игрушки он использовал настоящее золото, но выглядит оно очень солидно. Сразу стоимость грузовика в наших головах поднялась, да? Это ретро-машинка, которая с первых секунд напомнила мне модель тачек из игр «Мафия» или GTA. Как оказалось позже, машинка представляет собой как раз-таки одну из таких моделей 1956 года. Она полностью ржавая, у нее отвалились колеса, но это не помеха для рукоделов-реставраторов. Не буду вас томить разговорами, поэтому просто зацените, какая сочная 56-я синекрасная машинка у них получилась. Но ну просто же космос, согласитесь! Если вы думали, что гелики появились вот совсем недавно, вы сильно заблуждаетесь. Они были еще давно, в 20 веке. Так один из ребят нашел вот эту заржавевшую игрушку одной из древних моделей. Он перекрасил ее с ног до головы, заменил все поломанные элементы, сделал ей красивый салон с красными сидениями, налепил иконку Брабуса и сделал светодиоды. Окрасил он гелик, ну, конечно же, в черный цвет. А что у него получилось, вы сейчас увидите. Получилась просто пушка.